В Бишкеке стартовал бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекстан». Бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекстан» подписан 11 документов на 168 миллионов долларов. «Кыргызстан, будучи членом АЭС, готов к реализации проекта по повышению климатической устойчивости», сказал Касмалиев. Новым главой гострою назначен Мурзабек Джипаркулов. Турагаджу Гуркенеша по телефону обсудил с казахским коллегой вопросы межпарламентского сотрудничества. Глава Минфина обсудил с представителями Всемирного банка вопросы сотрудничества. В Южкейке в рамках бизнес-форума Кыргызстан-Узбекистан организована выставка товаров. В Мишкеке стартовал бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекистан» с участием делегации двух стран. Мероприятие открыл председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Ахалбек Джапаров. Отметим, форум проходит в рамках программы государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. После официальной части предпринимателей двух стран проведут Б2Б встречи для установления и расширения бизнес-партнерства. Сегодня на полях Кыргызско-Узбекского бизнес-форума Бишкеке были подписаны 11 документов ориентировочно на 168 миллионов долларов США. Церемония подписания прошла с участием председателя Кабинета министров Аклбека Джапарова и руководителя администрации президента Узбекистана Сардорова Мурзакова. Документы подписали главы регионов и руководители предприятий двух государств. Первый заместитель председателя кабинета министров Адубе Касмалиев принял участие в работе семинара дискуссии по вопросам климатической повестки на евразийском пространстве, состоящейся в городе Москва. В ходе семинара первый зампред Кабмина проинформировал участников о проводимой в Кыргызстане политике по сдерживанию и смягчению негативного климатического влияния, отметив, что ряд инициатив выдвинутых республикой природно-охранной сфере. Президент Федер Джапаров подписал указ, согласно которому, соответствии со статьей 71 Конституции, Мурзабек Джипаркулов назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров. Другим указом Нуртазин Джейтыбаев освобожден от занимаемой должности директора госстроя. Турага Джогур Нурланбек Шакиев провел телефонный разговор с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Стороны обсудили вопросы укрепления межправительственных отношений и межпарламентского сотрудничества. Министр финансов Алмаз Бакитай встретился с региональным директором Всемирного банка по вопросам устойчивого развития по региону Европы и Центральной Азии самих Нагиб Вахва и главой офиса Всемирного банка Навид Хасан Накви. Как сообщает ведомство, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества, в частности, по реализации инфраструктурных проектов, направленных на содействие развития в области энергетики, изменения климата, водоснабжения, развития агропродовольственных кластеров. В Бишкеке в рамках бизнес-форума Кыргызстан-Узбекистан организована выставка производителей товаров двух стран. Бизнес-форум проходит в Бишкеке в рамках программы государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзюёева.